Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о такой проблеме, которая существует, когда получают ипотеку, и у одного из супругов плохая кредитная история. Если у вас точно такая ситуация, вы уже получили отказ по ипотеке в низких банках, спешу вас собрать. У этой проблемы есть решение. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 четыре 2 шесть 76 два или по WhatsApp или Viber, они указаны под видео, и получите решение проблемы. Я Иванов Дмитрий Юрьевич, директор агентства «Не держимся, Новая квартира». Работаем с ипотекой с 2004 года. А обычно мы находим решение в сложных ситуациях по ипотеке. Спасибо за внимание. Подпишитесь на мой канал, если вам не сложно. А также поставьте лайк. Буду вам за это очень благодарен. Также нажмите на колокольчик в правом верхнем углу. И тогда, когда у меня будет новое видео, вы получите об этом сообщение. Надеюсь, оно поможет вам решить какие-то ваши проблемы, связанные с ипотекой. Всего хорошего. До свидания.